Поздравляем с днем рождения. Не грусти, вот наш совет. Ведь плохое настроение прибавляет уйму лет. Попусту не трать слезинки, улыбайся во весь рот. И увидишь, ни морщинки не добавит этот год.